Всем привет! Буквально недавно я увидел несколько видео на тему Тайна горы Чилиад и мне реально стало интересно, что же это за тайна? Проскав в интернете несколько дней подряд, я видел, как много людей пытаются решить эту тайну, и я пересмотрел кучу видео на эту тему, перестал кучу рассуждений и нашел одно очень интересное видео от нашего русского пользователя Маэстро. В видео он рассказал, в какой последовательности стоит решать эту головоломку, связанную с горой Челя. Я такой подумал: э, слушай, чувак, тут все решали ее несколько лет, а ты тут думаешь, что ее решишь за пару дней или за пару там, часов? Но все же он показал неотъемлемые доказательства того, что он реально знает, о чем он говорит. Потому что он скидывал скрины с форума, где пишут разработчики. И один из разработчиков этого пазла немного слил инфу, которую не нужно было сливать. И Рокстар дали ему по шапке, сказали, еще раз такое сделаешь, мы тебя уволим нахрен. Ну, знаете, я подумала, а почему бы и нет, вроде бы хорошее доказательство, и это же круто. Блин, думаю, вот попробую что-нибудь сделать. В общем, я показал это видео другу еще, и он тоже загорелся этой идеей и помогал мне искать все эти зацепки. В первом пункте этого видео и решения этой загадки было сказано, что яйцо и банк связаны, и вы должны искать первую подсказку там. Много людей начали думать, что банк это тот мейс-банк, который вы грабили, которому вы подкоп делали. Я потратил уйму времени на поиска... Хоть каких-то зацепок там, в этом долбаном мейсбанке. Я уже обрызгал там все. Я даже зашел в тот подкоп, который мы делали под мейсбанком, хрена. Почему так подумали? Потому что рядом с мейсбанком есть фонтан. А на том фонтане, типа, сделано как расколото яйцо. Но нет, вы ошибались. И знаете, где я нашел первый кусочек этого пазла? Это, короче, Сэнди Шорс. Помните тот банк, который мы грабили с пулеметами? И там было сказано, что нужно найти подсказку рядом. Почему я подумал, что это вообще именно этот банк? И почему я был уверен на 100%? Потому что на логотипе этого банка яйцо. Красное, мать его, яйцо. В общем, я обрыскал банк, ничего не было. Зашел за банк, пробежала окошко. И в общем, я увидел, что она мне хотела показать. Сзади банка на парковке я нашел вот эти вот символы. Ага, да. А, Которая, да. типа, там, где Омега, и 63, и да, 38. Да-да-да. И там было сказано в одном из видео Аркатрасов, что, типа... у у у Дима, я, короче, подъехал сюда на машине. И... Куда? Ну, там вот, помнишь, где мы нашли Омега, разные фигни? Да-да-да. Я свечу на нее фарами, оно реально светится, все видно. 38, потом вот эта вот фигня. Так оно и с фонариком будет видно просто обычно. Да. 63 дорога. Знаешь, у меня идея какая? Надо пить именно в интернете карту с обозначениями дорог. Я думаю, такая есть. А что же тут за фигня написано? 38 расчеркано. 38 в две стороны, да? Да. Если вы хорошо присмотритесь, вы сможете увидеть значок комедии, а также какие-то цифры. Также в том видео было сказано, что вы мало смотрите на дорожные знаки. И я вот присмотрелся к тому, что я нашел к тем цифрам, и я замерил, что там, как вы видите, идет прямая линия. Да давайте припустим, что это автобан или обычная прямая дорога, и просто посмотрите, где она заканчивается, у разрушенного дома, там видно, как будто есть дверь, и есть окна, но он как будто разрушен, или же это похоже больше на замок, ну хрен его знает на самом деле, ну ладно. Я решил на этом не останавливаться и посветил фонариком. И что вы думаете, рядом с той надписью, которую я нашел, была еще одна надпись, даже не надпись, а еще какую-то одно крафити. Оно светилось ярко, как будто эту надпись, эти символы, эти знаки оставили какой-то фосфорную краску. Замечательно? Ну, вот то же. И это еще не все. В одном из видео от Alcatrass, это, короче, кто не знает, такой парень на YouTube, у которого там все видео посвящены этой теме, который типа а гуру этой всей темы, но он делает видео, ну честно, очень не То есть он разжевывает одну и ту же самую тему, очень долго на несколько видео растягивает. Ну ладно, он будет пусть первооткрывателем нашим, давайте просто возьмем его за первооткрыватель. Вот, так что. Я увидел у него кое-что интересное и занятное. Он искал в здание с красной крышей, но не нашел его. И он искал там, по-моему, на лесопилке и в общем там ничего не нашел. И знаете, я что-то подумал, а что если дословный перевод красной крыша» может означать немножечко другое? И возможно он просто не так понял. Походив возле этого банка, и нашел здание, на крыше которого установлен бигборд. И знаете, что там написано? Red, красный, в переводе с английского. Походив там, я еще нашел надписи. Просто вот посмотрите на них. Да, мне тоже стало очень интересно. А что вы думаете насчет этой темы? Стоит ли мне продолжить вообще это расследование? Или же это дегенератство, которое не стоит вообще пустить на моем канале? Не стоит вообще заниматься этим. Потому что есть люди, которые делают это лучше меня. Хотя, знаете, я ни одно видео не видел, в котором рассказывается именно про вот эти вот надписи, именно про этот банк и то, что находится сзади этого банка. Так что, если вам понравилось... Поддержите меня лайками, я так пойму, что вам эта тема интересна. Ну и также вы можете оставлять комментарии по поводу догадок. И в общем спасибо вам, ребята, за просмотр. С вас лайк, с меня новое видео. Люблю вас.